7 сентября в гости Казанского федерального университета приехал чемпион мира по слепым шахматам Тимур Гореев – американский шахматист, установивший новый мировой рекорд В конце 2016 года он сыграл вслепую слепую на 48 досках в университете штата Невада в Лас-Вегасе Шахматы слепые — это мое хобби Это тем, что я люблю заниматься Прежде всего вот. И значит, поддержка формы, игры с, с другими сильными шахматистами без этого никак. Мировой рекорд занял 19 часов последний, да, когда я играл 48, 48 досок одновременно в слепую, в Лас-Вегасе, в Неваде. Тоже было значит, мероприятие в университете. Тимур Гореев – частый гость столицы Татарстана. Около года назад в Казань переехал отец Гроссмейстера и другие родственники, имеющие татарские корни. Гроссмейстер сыграл уникальный матч Руме. Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Шахматист провел сеанс игры в шахматы вслепую на трех досках. Его соперниками были ученик седьмого класса IT-лицея КФУ Ирик Галиев, студент третьего курса Института физики Руслан Хамзин, а также профессор кафедры математического анализа Института математики и механики Ильгиз Каюмов. И экспериментации да, с разными параметрами. Допустим, сегодня мы пытаемся сыграть с часами, вот, где будет определенное количество времени на часах по 10 минут. Вот, это то есть -то определенный лимит. Да? Вот, если не попробовать, то не узнаешь, как, как быстро, как можно. Вот. Есть, конечно, страх, что что-то не получится. Что Гроссмейстер играл, крутя педали велотренажера для поддержания концентрации и ритма игры. Тимур Гареев признал свое поражение в партии с преподавателем. Матч завершился победой международного гроссмейстера со счетом 2-1. Олег Кашин, Ленар Довлицьяров, Универньюс.